Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать девочку. А этот рисунок я уже нарисовала. Мы с вами будем рисовать другой рисунок. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал. Чтобы не пропускать новые интересные видео, нажмите на колокольчик. И подпишитесь. Ну что, начнем? Далее рисуем. Так вот. Воротник такой. Комбинезон. Далее рисуем. вот а родник такой Ты переем вниз комбинезон здесь такие что здесь вот рисуем руку и тут руку. Дальше вот так продолжаем. И нарисуем вот такие вот ботиночки. Подошву вот здесь. И с этой стороны еще один ботиночек. Такие у нас ботиночки получились? А вот девочка получилась. Сейчас мы с вами будем ее разукрашивать. С вами посмотрим, какими цветами сделать обводить ее, чтобы она была ярче. Брои нарисовали. Да у него хвостики такие. И воротник расцвёл. И будем разукрашивать коричневым цветом таким вот коричневым цветом у нас будут волосы и здесь мы сделаем ей резинку резинка будет желтого цвета и вот здесь такая вот резинка желтого цвета Ребята, пишите в комментарии, какие вы хотите, чтобы я вам еще нарисовала рисунки. Напишите. Так, дальше мы. Здесь мы покрасим. Чуть-чуть розовый цвет добавим. Это такое отражение, как от волос идет тень, тень от волос, такая вот, и само лицо мы чуть-чуть розоватое сделаем. Такое у нас розоватое чуть-чуть Так, дальше мы будем красить комбинезон. Комбинезон у нас будет голубого цвета. Bye. Такой у нас голубенький комбинезончик получился. Сейчас мы будем с вами разукрашивать носочки. Носочки у нас с вами будут вот эти вот. Какого цвета? Вы уже на это выучили, знаете? Желтого. Правильно, и желтые носочки у нас будут. Как резинка такого же цвета желтого. Красим тоже голубым цветом, То, что он продолжает от кабинезона. Такой у нас головой но он чуть-чуть смешался -чуть с фиолетовым. Вот. И ботинки мы ему красим, и ей красим зеленого цвета такие зеленые будут теперь раскрасим оранжевым цветом вот здесь вот кофту которая загибается. И воротник у нас бот оранжевый. Воротник тоже бот оранжевый. В цветом, а сама кофта вот этого вот, будет белого цвета. Что нам осталось с вами покрасить? Вот здесь вот сделаем ей розовые щечки такие чтобы они у меня были такие розоватые, красивые. Вот. И с этой стороны такую же розовую щечку сделаю. И у нее будут розовые щечки и покрасим ей рот, рот у нас будет какого цвета? Какого рот бывает? Думаю вы уже все догадались, красного цвета конечно. Такой вот у нас ротик получился такая вот у нас получилась с вами девочка. Ребята, если вам понравилось видео, подпишитесь и напишите, коммен... напишите комментарий.